Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотела бы оставить свой отзыв о восемнадцатом потоке риэлтор профессии бизнес, июньские двадцатого года. Прежде чем зайти на поток и решиться отучиться в Евразийской академии предпринимательства, долго смотрела вебинары бесплатные, ну, месяца полтора. Потом ну, в одночасье решилась, но, конечно же, было жалко денег, но понимала, что такая ценная информация не может быть бесплатной, но вот это вот человеческое качество, присуще многим, меня притормаживало. Но все-таки потом решилась в одночасье, на обратной связи я проходила обучение. Было очень интересно и очень трудно совмещать ее обучение с работой, с домашними какими-то неотъемлемыми делами. Но мы победили. <свят> все получилось, все здорово. Было очень интересно своими руками создать сайт. Оказывается, это не так тяжело а, с помощью Антона. А, было очень интересно получить скрипты, хотя все время хотелось там вставить свое слово, почему-то хотелось исправить под себя, но а, понимала, что работают они только в той последовательности, которую дает нам Дарья очень сильно подкупала то, что Дарья очень здорово мотивировала нас, даже когда мы там уставали и у нас запал кончался, было тяжело, трудно. Ну, во-первых, огромное спасибо хочу сказать слуги поддержки Ане Дмитрию которые отвечали на все наши не всегда умные вопросы, очень терпеливо нам все рассказывали, помогали, исправляли все наши недочеты, ошибки наши. Очень теплая атмосфера была вот на нашем обучающем курсе, но я думаю, что на всех предыдущих то же самое. Большое спасибо Дарье, Антону, за то, что не придерживают информацию для себя, что они с нами делятся что хотят, чтобы рынок недвижимости был лучше, грамотнее, чтобы мы зараб... не то что зарабатывали одни, а чтобы ну, им у нас денежки были. Как-то все это прошло очень легко, свободно. Хвастаться не буду, счастье любит тишину, но все это работает. Не бойтесь, не волнуйтесь, не жадничайте. Захотите на курс, у вас все получится.